Гости из города Нижнекамск, обладатели гран-при фестиваля, команда КВН Ю-Сити. Встречаем. Привет, челны! Мы скучали очень! У вас забрали гран-при. Сейчас раскачаем в общем! Привет! Привет! Like а на сцене команда KVNU City. И как вы заметили, с прошлого фестиваля мы все заметно подросли. Танцевать, не надо танцевать. Раз, два, три, четыре. Кстати, знакомьтесь, это наш вожатый Александр Сергеевич, И, к сожалению, не всем повезло с вожатыми. А вам повезло! Так, я не понял, вы зачем мелкую за кулисами оставили? Так она же конферанс. Так, слушай, я тебе сейчас тоже погоняло придумаю. Давай, вставай. А, да, чуть не забыл. Приедем сразу на субботник. И, да, это, Вадим, ты освобожден. О, бигзур, ахмель. Здорово. Так, стоп, это что такое? Ну, во-первых, это Вадим. Вот, а во-вторых, он олимпиаду по татарскому языку выиграл. Что получается, татарский в жизни пригодился! Вот я дигана! Дивана-дебил! Точно! Команда «Коннесите» и мы погнали! Всем привет! А я Ксюша! А вот этим вот движением очень удобно беспалевно подтягивать колготки. А у нас человек, который боится, что его сглазят. Ого, крутая куртка! А еще... Этим вот движением жители нашего города отгоняют выбросы в другие города. <шё например> в <household. poorly> Ой, спалились. Итак. Итак, у каждого в школе был вот такой физрук. Итак, сегодня приседание. Раз, и, и, и. и... и... и... Извините, извините, и... я опоздал, и... проспал. Проспал… Понял. Ииии. Ты Три, четыре. Так, пацаны, там с кулисами про вас гадости говорят. Кто я? <смех> <смех> Ладно, продолжайте. Ну и мы продолжим. Я Ксюша, а я Катя. И как вы заметили, я открыла свою школу танцев. Ну что, братанцы, держись! А таких людей в автобусе видел каждый. Блин, Вадим, чуть у тебя там? Итак, сегодня мы изучаем язык африканского племени Шмик-шмук. Урок первый. Ручеёк. ху ты что, дебил? Не дебил. А... Ребята, идися иди сюда. У нас блок быстрого юмора. Шерлок и колготки. Кажется, это зацепка. Краты играет в прятки. Ребят, ну хорош! Ну может ногами чуть-чуть пошуршить, а снегурочка принимает горячий душ. Ну что ж, подытожим. Это последняя игра в этом году и скоро Новый год! Скоро Новый год. Да, и я сегодня в кафтане буду вот Дед Морозом исполнять желания. Значит, Илюша, отгадай загадку. Сидит дед во шуб одет. Кто его раздевает, тот слез проливает. Лук! Ну, как хочешь. Держи. Так, Кирилл, а ты что хочешь? Привлекательную внешность. Ну, Кирилл, ну ты что? Этот зал не потянет двух красавчиков. Так. вот, а ты скажи, кто быстрей? А, Ртуть из Марвела или же а, флэш USB 3.0? Ну, наверное, флэш. Нет, лещ. Ай, за что? Ну вот, видишь, ты еще ничего не сделал, а уже получил. Ну, Вадимка, загадывай. А я хочу свободно научиться разговаривать на татарском языке. Так это сейчас вообще просто. Эльфия? Мансур, вернем татарский язык, Дуслар, бородатый за мной! Так, так, стоп, стоп, стоп! Нерсе! Жите, жите! Феррор? А мама говорила, не пригодится. Ну, что? Маленькая ты наша, ты что хочешь? Я не хочу быть самой маленькой в команде! Серьезно, так это просто! Пошла вон из команды! Ну, Александр, Сергей! Давай, давай, шучу, смотри. Пам -пам. Ну вот, все. ой -я. А, кать, а ты воды принеси, пожалуйста. Да, ну все, подарки подаренные можно и заказать. Александр Сергеевич, а. как же жюри? Жюри, а что? Если в их лиге играет вот такая команда, то мы сами как подарок. А если еще в полуфинале, ну ладно, ух будет. Ну, друзья, и в конце Александр Сергеевич, вы воду-то будете? Катя, Катя Челны с команды уже второй раз приезжаем Здесь публика любимая, нас как домашних встречает Мы этот галл да, и сегодня раскачали Юниорка, Сити, по тебе очень скучали там с тобой твой бой твой